Здорово танкисты, пилоты, игроки War Thunder, кто до сих, пор, до сих пор подписан на мой канал. Я уже давно ничего не выпускал, и это, скорее всего, будет последнее видео на данном канале. Э, просто, хотя хрен за на самом деле, может мне моча в голову ударит, и я через полгода начну снова что-нибудь снимать. Но пока я не играю, пока я вообще мало стал во что играть, я просто начал больше читать книг. И в связи с этим мы с женой создали канал на второй канал про книги, собственно говоря. Если вы тоже читаете, если вам интересна эта тема, и если хотите узнать что-то новое, то есть не просто какую-то фантастику, я там обозреваю, обозреваю всякий нонфикшн, который позволяет немножко прокачивать себя, прокачивать свой мозг. Читаю про экономику, про денежки, про всякое такое вот интересное. И если вам тоже нравится эта тема, интересно, что я делаю, и вот в формате таких вот разговорных блогов, ну, короче, надо пройти и оцените, да. Я приглашаю вас всех на свой второй канал. Может кому-то понравится, может кто-то подпишется. И вот такие дела, друзья. Удачи вам на полях сражений. Это был такой мини-бложик. Всем пока.